Раз. У нас получается с тобой передвижение, защита, глухая защита, глухая защита руками, да? Так и А ноги работают в силноте. Понимаешь? Вот тело твое пополам делится вверх и низ. Ну если у тебя вот эта группировка присутствует, не варишься никуда, да, ты на обеих Тебе не важно, что ноги идет. ты ходить можешь, а можешь двигаться в силноте, правильно? И смещаться вперед назад, да? Вот, пожалуйста, я тебе накидываю удары, а ты подвигайся не сильно убегает меня, а смягчай мои удары. Вот это как плечи, понял? С опущенным подбородком. Давай подвигайся. На меня пошел. Иди на меня. Стоп. Ты не должен ждать моего удара. Ты, вот у тебя цель, ты на меня с какой целью пошел? На противника? Чтобы шлепнуть его. Чтобы он тебя ударил. Вот и. Давай, э, ты пытайся меня встречать. Я на тебя пойду. Я тебя уже приучил. Тан, тан ну качнул дал. Ты не просто, ты же не, не больночек просто так на кулаки идти. Ты с какой-то целью дал почувствовать, как он тебя делает. Напрягая, вот здесь, напрягая, вот тут группируясь, напрягая трицепс и шею. Попробовал еще раз. Во! Молодец, а зачем обратно вернулся? Оп, ты мы с тобой делали. Вперед, в сторону, вперед. Челнок это на месте, вперед-назад. А это подскоки уже челночные передвижения. А тут получается, что ты делаешь, смотри, вперед, назад, опять вперед. Вот ты это на месте. Два коротких постока. Давай еще раз. А, -а, а, на тебе, больно? Почему смотришь вниз? Нельзя, тренеру верить надо, доверять нельзя. Локти уже. Две Ну, ну, ну вот ты ногами, с ногами. Дым сместился в сторону. А куда смотришь? Хорошо, смотри на мне в глаза. Подними кулаки. Подними кулаки, подними. Вот, вот, вот, вот кулаки на уровне плеча. Сейчас плечи не задирай. Во. Вот ты молодец. Я испугаться должен тебя. Зачем ты обратно ко мне сюда вернулся? Посмотри движение. Вперед, вперед, оп, в сторону. И либо вперед, в сторону. Качну плечами. Ну вот давай, вперед и качну плечами. Вперед и качнул плечами в сторону. Где твои руки вот сюда? Ты же сходишь в ближе дистанцию. Бля. Хорошо, ты еще вот этого не сделал, а ты уже сюда летишь. На удар сделай мне. Встречай меня. Давай, ты встречаешь меня. Я на тебя не сделал движения еще. Ты ударил, я уже, я сдержал твой удар. Вот это должен сделать. Давай медленно, пожалуйста. Двигайся. Руки. Не торопись в сторону упасть до того, как ты... Рашиди, ты уже начинаешь, да, вот вперед прыгни в меня, прям вот, напряги руки. Вот, и теперь падаешь плечами в сторону. Во! И сюда носку добавь. Двигайся, двигайся, вперед назад Прыгни, прыгни туда. Раз, два, качни плечами и с ногами. Вот, молодец. Удобно сейчас было? А да, влево? Опять. Видишь, смотри, вот ты как бы за моей рукой должен сразу делать. Вот ты напрягся здесь, а этим движением ты расслабляешься. Молодец, только качнуть. Не торопись. Та, давай медленнее. Где в сторону движения? Обейми не на ногу. Смотри, вперед в сторону. Давай, вот, давай ногами сделай. Все, забудь про плечи, все. Здесь защитился и прыгай в сторону ногами. Давай по-другому. Вперед, движение, еще раз. Блин, ну прыгай, собери руки. Прыгни ногами, вперед в сторону. Покажи мне просто, вперед в сторону. Да, только не белесь вперед. Наоборот, чуть на задней ноге. Чуть на заднюю ногу подсядь. Да, да, еще раз. Влево, вправо, вправо. Собери руки и вперед, вперед, в сторону, вперед. Собери руки, собери руки уже. Прям на удар идешь. прям идешь на удар, я будет бить будут. Да, да, да, да. Вот ты мягко, мягко, мягко. Ты здесь ускорился, не успеет тебя ударить, расшит. Вот тут, вот тут, вот тут. Да, вот поднимай, посмотри. Поднимая плечики, вот, поднимай плечи. У тебя кулаки попадают на лоб. Посмотри, какое короткое движение. Не просто руки поднимай, а плечо поднимай. Еще раз, пожалуйста. Встань выше на ногах. Молодец. Вот уже, встань выше на ножках. Подбери заднюю ногу. Где плечи поднял? Раз, два, три вперед сразу, еще раз. Дашит. Тянешь голову, опусти подбородок. кулаки к себе, ближе кулаки к себе. Выше встать. Встань выше. Молодец. Сильнее в сторону. Во! Правлево. Молодец. Все. Доходчиво. Вот здесь все, не надо тут двинуться, высоко наоборот. Здесь ноги. За высоту засечают ноги. Все, вот ты собрался здесь. Наноси мне удары. Понимаешь? Естественно, здесь можно отпрыгивать. Но если ты тупо только вперед идешь, то ты получаешь на ну, кулаки. Головы такой железной нет. А если у тебя все-таки вот это движение, вот ты качнул, вот ты спиной сработал. И назад тоже. Давай я тебе сейчас сделаю Левый, три левых. А ты отходишь и в сторону. Обеими отпрыгни в сторону, не разворачивайся. Соберись, соберись, стань выше. Двигайся. Ближе кулаки к себе. Ближе кулаки, опусти плечи. Кулаки к себе еще. Почему ты ко мне жопы разворачиваешься? Раз, раз, об в сторону обеими ногами. У тебя должен противник остаться между ног. А мне кто-то колено ударил. Еще раз. Руки к себе ближе. Прыгни в сторону. А ты на месте вот это делаешь. Все за кино насмотрелся. Кулаки ближе к тебе. Прыгни в сторону. Расшири. Сорел солнце. Раз, раз, оп, Короткие движения, не длинные. Сюда руки. Уже руки ближе к себе. Выше встать. В тебя пошел удар сразу. Выпрями спину. Во, молодец. А влево, а вправо. Ногами ты назад, назад в сторону, вправо. Подними руки, вышую локти прижми прям к себе. Вот так хочу. Молодец. Вот. Ты уже, ты. Вот почему два, э, почему дело считается, что назад э, только нормально делать два движения назад убегают противника. Потому что на первом ударе ты его еще видишь, ты еще где-то опережаешь. На втором ударе он так лицом вперед идет, он тебя уже догоняет. А на третьем шаге, имеется в виду, он уже, его скорость как он лицом вперед, он уже тебя опережает, то есть он тебя догонит здесь. Но ты используя инерцию противника, ты назад, назад в сторону, и он по инерции проваливается. Понятно тебе? Вот за это разговор. И вот и сегодня делал как? уйди сначала. Ты хочешь атаку перебить, так уйди сначала. Раз-раз, качнул, бам, ударил. Вот ты сейчас сделал ногами, видишь? Раз-раз, оп, ногами сделал. Тоже неплохо. А сюда добавляем еще плечи. Вперед-вперед плечами. Назад-назад плечами. Плечи и ноги. Понятно направление? Ну вот здесь. Ты не кулаки к голове тянешь. Ты сгибаешь локти к плечам. И опустив подбородок, все, смотри, какое короткое движение у тебя получается. Да Ладно, нам. Молодец, уже кое-что есть. Бух. То есть разговор о том, где стоит, что ваше тело вверх, вниз, ударов миллион, там все понятно. Разные принципы. Но вот эта ваша группировка. Хочу руки сюда поставить, хочу вперед поставить. Так двигаюсь, так двигаюсь. Во всем виновата группировка. То есть что. Опущенный грудной отдел позвоночника. А что там делают ноги при таком позвоночнике раз вы сохраняете равновесие. Если шире ноги ставите, да, все поясничное отдел расслабляется. Вообще в шарик превращаетесь, амплитуда появляется. А здесь вот позволяет вам двигаться, защищаясь руками. Если пропустил ты длинного противника к себе, уходишь, то есть у него руки длиннее. Пропустил атаку, у него вот этим движением а? закрывается ходить, добавляя, добавляя корпус. То есть это, конечно же, если дальняя дистанция, зачем мне в этом положении быть? Сесть я собираюсь, я пытаюсь сокращать дистанцию. Я пытаюсь почувствовать, какой удар у противника. Координация, равновесие. Группировка, вовсе. Группировка. Во, и да, пользуюсь.